Веет ветер, прохладуясь с моря, И кораблик уносит волной. Посмотри, стоп-кадр, на повторе, Окунись в облака с головой. Ведь кораблик отдал швартову, Он идет с океаном на вы. И сквозь камень, пространство новое, Пробиваются листья травой. Стихи эти, в трусиках дети, Просто ветер с твоей головы. Чекаю, У нас не знают свои палки strength Я тут. Складка, да? Ну попробуем.